Ну вот, ребята, прошло чуть более одного месяца, и как я обещал, что по истечению этого срока я выпускаю новый выпуск... да, выпускаю выпуск масло-масляное. Рубрики 10 самых необычных телефонов с Алиэкспресс. Из-за этого небольшого отпуска я нашел достаточное количество телефонов, чтобы про них рассказать вам. Давайте начинать. Типичный представитель телефонов гарнитур. Все в стандартно и незаурядно. Простенько и дешево. Много говорить про него не буду, так как нет смысла. Если вы смотрели предыдущие пять выпусков, я думаю, вы поймете, что из себя представляет этот телефон. Ах, забыл про цену. Ровно один косарь рублей. Обычный кнопочник с поддержкой трех сим-карт ни в коем случае не путать с телефонами размером с кредитную карту. Он немного больше, 1, целых, 1, целых, 1,77 дюймов короче экран. А так больше ничего необычного в нем нет. Разъем для наушников есть камера, фонарик, цена стандартная 1300 рублей. Дизайном слегка напоминает одну из самых легендарных моделей телефонов Nokia, название которой я забыл. Ну я думаю вы поняли на какой флагман. Прошлого он похож, только теперь его уменьшили до размера Bluetooth гарнитур. Цена телефончика 1200 рублей. Этот телефон явно помотала жизнь. Вы только посмотрите какой он грустный. Да, мне его очень жаль. Телефончик размером с зажигалку, также его очень легко спутать с ключами от автомобиля. Устроим гонку, не важно, что у машины под капотом, самое главное это то, кто сидит за рулем. К основному телефону эту малыху можно подключить с помощью Bluetooth, батарея 350 мАч, ценник на телефон около полутора тысяч рублей. Самый дешевый флагман, немного косящий под Samsung. Перейдем сразу к технической части телефона. Размер дисплея 5,45 дюймов. Дюймов? нет дюйма. Четырехъедельный процессор, 1 гигабайт оперативный и 8 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора 2600 мАч. Имеет три камеры, одну фронтальную и две основные. Несмотря на то, что на задней крышке телефона четко вина 3, на самом деле 3 является муляжом или муляжем. Ох, хитрые китайцы. Основная на 5 мегапикселя, а фронтальная вообще на 2. Спасибо, что хоть не 1,3 гима. Работает на Android 5.1. К сожалению, этот телефон приобрело ничтожно низкое количество людей, поэтому сказать, что он хороший, я не могу. Зато я могу сказать его цену. половиной тысячи рублей. Очередной представитель лакшери-кнопочников. Для богатеньких буратин. С вот таким сука-пультом, которым некуда деть свои деньги. Дизайн действительно уникален и неповторим. Все такое стеклянное и переливающееся. Хочешь черное, хочешь золотое, а если это тебе не устраивает, то можешь взять розовый. Многие сказали хочу, хотите получить. На характеристики он не очень богат, камера есть и ладно. Батарея, слава богу, 600 мАч, а не 350. За него вам придется отдать свои кромные 2800. Телефон Bentley, представляю вашему вниманию, так сказать. Телефоны машинки были в наших прошлых выпусках, и этот ролик не исключение. Уж больно любят китайцы к роскошным и дорогим автомобилям делать такие аксессуары. Для такой котлеты 1000 мАч вполне приемлемый объем батареи для долгой работы с гаджетом. А в остальном, в принципе, ничего интересного. За этот телефон вам придется отдать не очень много, всего 1200 рублей. Но вот мы подошли к тройке лидеров нашего ролика и открывает его самый уродливый телефон на планете. Вы только посмотрите, какие у него толстые рамки. Дизайн у него как у самого первого представителя смартфонов на Android. Работает он, естественно, не на Android. Экран 3,5 дюйма, камера, наверняка, самая ужасная в мире. А еще здесь есть фронтальная, которая еще ужаснее. В общем, это самый худший телефон, который мне приходилось встречать на AliExpress. Купить его можно за 1800 рублей. За эти деньги лучше взять какой-нибудь красивый кнопочник. Если честно... Желание бешеное имею. Один из действительно самых маленьких телефонов на планете, причем он не является Bluetooth гарнитурой, что странно. Дизайном природа его не наделила. Выглядит, ну как маленький кирпич с кнопками. В характеристиках написано, что дисплей 1,8 дюйма, что мне кажется слишком многовато. Я бы дал 0,96 дюйма. Батарея на 320 мАч, а при покупке этого телефона бонусом продавец вам положит самый маленький чехол на этот телефон. Цена меня сильно поразила, 3700 за такое откровенное говнище. Самый дорогой и привлекательный телефон этого топа. Давайте сразу характеристики. 6 гигабайт оперативный и аж целых 128 гигабайт встроенной памяти. 5,5 дюймов экран. Флагман работает на Android 7.1, что еще не самое... Устаревшая версия. Имеет аж целых 4 камеры, две фронтальные и 2 основные. причем все они по 12 мегапикселей. Аккумулятор миллиампер мАч, также устройство поддерживает быструю зарядку. Крышка корпуса телефона выполнена из кожи. В общем, очень классный и дорогой смартфон. А теперь самое главное, сколько же стоит этот телефон? Если вы стоите, советую вам присесть. Ну что, вы присели, да? Итак, 32 тысячи рублей. За эти деньги можно взять в топовой комплектации Asus Zenfone 5Z, о котором я мечтаю. Ну а у меня на этом все. Ждите нового выпуска. Он будет явно не скоро.